Село Гапанлы Тертерского района расположено на линии фронта, лицом к лицу с врагом, но жизнь здесь продолжает идти своим чередом. Девять жителей села, насчитывающего 101 дом, стали жертвами армянской агрессии. Трое из них, являясь военнослужащими, погибли, защищая родные земли. Шесть жителей села сразили вражеские пули. С территории Гапанлы можно отчетливо разглядеть армянский пост. В целях безопасности, сельчане возвели заборы вдоль дороги и перед домами. В Гапанлы есть медпункт и средняя школа на 240 учащихся. На сельской дороге установлена система ночного освещения. Школа была сдана в эксплуатацию в 2013 году и имеет все необходимое для учебно-воспитательного процесса. Този, где дабы были, целерий, В медицинском пункте, открытом в 2015 году, работают два врача и восемь медработников со средним образованием имеется также автомобиль скорой помощи. Жители села Гапанлы, в котором 146 хозяйств, занимаются животноводством, выращивают клевер и пшеницу. Люди говорят, что из-за близости вражеских позиций работают по ночам. Несмотря на это, они не падают духом.